Добрый вечер! Хотелось бы по видео, которым про банку некоторые пояснения дать В принципе, активность достаточно интересная В принципе, можете, конечно, помещать их хоть в банку, хоть в бутылку, хоть еще куда-то Некоторые задаются вопросом, что они там, дышать им нечего Ну, сделайте так, чтобы можно было дышать, но нельзя Воздействовать на окружающую среду своими действиями, намерениями То есть они изолированы именно от воздействия на окружающую среду в негативной форме Многие спрашивают, что как бы отделять сущность от этих или целиком нет берете целиком там может у них этих сущностей десятки сидят чего вы будете их отделять сложаете всех даете им что они дышат но получается в банку и они опускаются под землю то есть на них нагоняется определенный страх и возможно они как бы покидают данную территорию и все то что касается закрыть вышки в принципе идея тоже хорошая можно закрывать в принципе может быть банками может быть чем-то другим но тоже опять же вкладываете намерение в том, чтобы те излучения, которые идут через данную систему То есть они оставались внутри, грубо говоря, этой конструкции, которой вы накрыли эту вышку И возможно, что даже направлено на то, чтобы эта вышка выходила из строя через их же систему как бы, подавления Или еще что-то, получается как бы система подавления в некотором плане Получается достаточно интересно В комментариях мне там сбросил мне видео Интересное Ссылочкой Триот прямой скинул Но я смотрю, судя по лайкам, его многие проигнорировали Так как там написано Гончар, посмотри И вот я посмотрел это видео Оно называется Мозг, Вселенная и твоя личность Все это приходит твоего ума Сергей Колдин. В принципе, он, как бы скажем, говорит все правильно, даже интересно. Вот для тех, кто хочет боевых техник каких-то, посмотрите этот фильм и сделайте так, исходя из тех знаний, которые он дает, как мы можем воздействовать на те же материальные. В основном, если вы хотите видите воздействовать на какие-то живые сущности, но там как раз есть и понимание того, что нас окружает. Если попроще, могу вот сказать, там есть вопрос, помогите бабушкам, то есть медицины нет и прочее. То есть суть его знаний в том, что мы сами создаем этим бабушкам болезнь в некотором плане. То есть мы представляем, что они больны и они болеют. Если вы свое намерение скажете, что бабушки здоровы, и, ну как минимум, я думаю, через 2-3 дня у них здоровье начнет поправляться. То есть мы создаем это окружающий мир, то есть мы создаем вокруг себя Бабушек больных, за которыми вроде как нам надо ну, ухаживать, заботиться Но если сделать намерение, и что бабушки здоровы, то вполне вероятность очень велика, что они поправятся Но я надеюсь, знаете, что если в больнице, то сейчас больница сделана как раз для того, чтобы как скажем, зачищать, зачистить людей как можно больше То есть если попал в больницу, то через три дня, как говорится, 50% уходят в морг то есть эта система то есть больницы я считаю ну, можно попадать из крайне случае и то с хирургическим каким-то вмешательством в экстренном варианте ну особенно после дтп или еще что-то остальное все желательно как бы, проходить через ну, домашнее лечение либо еще как-то или намерением или вот те же боли как вот в мистика есть практика убор убрать микробы и вирусы так что этот сам, ну, за комментариями можете посматривать. Так, еще что-то хотел, но уже, видимо, ушла мысль. Ладно, всем здравия, радости, счастья, спокойствия. Я Русь, благодарю.